Как и сказал, мы будем делать это из вот такой вот пластиковой баклажки. Это в первую очередь. Также я покажу, что можно сделать из обрезков, из обрезков пластиковых бутылок и, в принципе, самих бутылок. Идея действительно стоящая, я думаю, вам понравится, поэтому досмотрите до конца, в конце вас ждет интересный сюжет. Первое, очередное, что мы сделаем, отрежем горлышко и дно. Следующий этап мы просто разрежем вдоль. Желательно делать это ровно и аккуратно. Получаем вот такую пластину. И следующее, что мы сделаем, точнее, вы можете сделать, у меня это было готово, Это я тренировался делать такие вот рамки для фотографий, это просто заготовка была, я ее никуда не использую, у меня валялась в мастерской. И я ее сейчас буду использовать по прямому назначению. Нам нужно взять, натянуть нашу пластину и закрепить крепить я буду с помощью обыкновенного степлера сделаем сначала сделаем сначала одну сторону затем немного подтягиваем и простреливаем вторую. В целом, готово. Желательно, конечно, закрепить вот эти части еще. Я попробую. Готово. И вот мы непосредственно переходим к самому действию. Для этого нам потребуется нагревательный элемент. В данном случае у меня это строительный фен. Вы же можете взять все, что угодно, вплоть до газового баллончика, но только это все дело с длинного расстояния. И начинаем. К сожалению здесь он сорвался сверху я думаю это тоже не особо большая проблема В целом нужно было чуть-чуть лучше крепить пластик дает усадку примерно два с половиной раза поэтому нужно смотреть что и как ну а теперь когда все готово осталось просто во первых повынимать естественно скобки где они остались ну проще сделать просто срезать если досмотрели видео до этого момента, поставьте плюсик в комментарии, либо же поставьте минус и напишите, нравится вам такая тема или нет. Мне будет интересно вас выслушать, а также вносите свои предложения по созданию контента, это будет интересно и, так сказать, интерактив. Берем линейку, ножик и просто срезаем. И у нас получается вот такой вот кусочек ровного пластика. Использовать это можно, допустим, для создания каких-то моделей, коробочек, либо тому подобное, либо же вакуумная какая-то формовка, а также под нагреванием, все что угодно. К сожалению, у меня вакуум не конец, чтобы так сделать, но это было бы тоже интересно попробовать, к примеру, вот там, таким образом обдуть какой-нибудь инструмент, чтобы получилось какое-то ложе под инструмент и тому подобное. Сделать это, естественно, легко и просто, ну а каждый применение найдет по-своему. И каждому интересно. Перейдем, перейдем к следующему, так сказать, лайфхаку. Возьмем бутылку, опять срезаем горлышко, и я буду использовать такой вот баллончик. Он уже использован, старый. Я его использую как шаблон. Вставляем баллон и начинаем нагревать. После усадки вынимается это с помощью плоскоговиц и небольшого усилия. И вот что получается. К примеру, я его использую вот такой вот формы для заливки, каких-то небольших продолговатых деталей, чтобы тупо не тратить смолу. Это очень удобно. Да и выглядит это вполне эстетично, пластик садится, можете использовать хоть как вазу. Как думаете? А я вас прошу написать комментарий, поставить лайк либо дизлайк за то, что посмотрели видео. И не забывайте включить колокольчик, это помогает продвижению канала. Спасибо, пока.